Всем привет, дорогие друзья! Сегодня распаковка посылки с сайта shane.com. Это с Гуанджоу пришла посылка из Китая. И я с любовью выбирала вещи на сайте. И сейчас, конечно, тоже очень балуюсь, в каком же состоянии эти вещи, так ли они выглядят, как на картинке. И вот мне эту посылочку сегодня была доставка. Сначала о доставке. Ну, во-первых, 28 февраля я заказывала эту посылку, сегодня 22 -е. То есть, получается, в течение ну, 25 дней посылочка пришла. В принципе, по известным меркам это нормальные сроки, без задержек будем считать. Посылку можно было отследить на сайте на самом на Шейнком, но Russian Post эта посылка не отслеживалась. Я, конечно, была взволнована, потому что думаю, ну как же они доставляют в таком случае? На сайте не было ничего написано, каким образом эта посылка будет доставлена. Но тем не менее, я рискнула и не ошиблась. Вчера пришла смс. С номера телефона не подписанная что ваша посылка доставлена и находится по адресу, и был указан адрес. В принципе, это недалеко от того места, где я живу, это соседняя улица. Вот, и я туда быстренько сегодня с утра сбегала и эту посылку получила. Компания называется IKS, EKS, скажем так по-русски. Айкес. Ну, я была довольна. Я была довольна. Мне ее выдали, причем а -а -а, без паспорта. Ну, видимо, ошибки здесь бывают исключены. Не так уж много там было, лежало посылок. Достаточно мне было просто назвать свое имя. Вот, и номер телефона. Вот так вот все сейчас очень просто это делается. Ну что ж, это не почта, на которой надо выставить какое-то время прежде чем. Ну вот, давайте будем распаковывать. Вот такой мягкий пакет весит э, прилично, потому что здесь у меня три вещи. Пиджак, сразу раскрою секрет. Курточка джинсовая и э, футболочка. И сексуальное платьишко дома носить, если будет перед кем. Так, типа платья-халат. 2,22 килограмм. Ну, не так уж и много, но весомо выглядит, весомо. Так, давайте распаковывать, наконец. Так. Russian Пост, эта посылка не отслеживалась, еще раз говорю. Я волновалась, но посмотрим, зря я это делала или не зря. Итак, вот этот стильный пиджак. Значит, сверху эта футболочка, тоже стильная. Давайте разглядывать все по очереди. Пиджачок упакован в полиэтиленовую в принципе смотрите аккуратненько все сложено вышивочка мне так понравилась, что он с вышивочкой какие-то птички здесь летают думаю пора обновить мой жакет как раз весна э, в тренде серый цвет в тренде и голубой поэтому тут все у меня присутствует и даже красные полоски чтобы э, привлекать внимание но для контраста и вот смотрите проложено э, Такая салфеточка проложена, чтобы, видимо, не было потертостей. Ну, очень аккуратно, аккуратно все. Правда, вот здесь вот ниточки от вышивки. Ниточка. Сейчас. Я потом все это ликвидирую. Все эти. Ну, так, в общем-то, больше ниточек не видно. Пошито аккуратно. Так, главное, чтобы он мне в бедрах подошел, потому что о, я всегда-всегда сомневаюсь. Так, и плечики, плечики. Ну ладно, будем посмотреть, как говорится. Ну, в общем-то, все пошито аккуратно. Вот есть карманчики. Здесь у нас молния. Вот. расстегивается легко. Опа, и съехала. Подклад. В общем-то, жакетик такой очень, даже очень, скажем, ничего. Главная аккуратность. Я вот поборник аккуратности, чтобы все было безукоризненно. Сами понимаете, что для женщины это очень важно. Итак, пиджачок. Так, вот он пришел, дорогой, откладываем в сторону. Давайте посмотрим топ, который я выбрала под этот пиджак. Ну, не факт, что он подойдет, но в тренде сейчас бархат. О, посмотрите, темно-синий бархат, опять-таки салфеточка, чтобы вещи не вспотели со спины. О, ну, эта штучка мне подойдет подойдет она сама по себе очень выигрышно смотрится и не обязательно ее комбинировать с чем-то таким же пестрым и ярким поэтому можно носить ее просто с джинсами или с беленькими брючками будет очень-очень даже неплохо желтенькие цветочки вышитые вышивка аккуратная так нигде нитки не торчат обработка швов тоже аккуратная но низ я хочу сказать не обработан то есть либо эта вещь не распускается в принципе ну посмотрим как она будет в носке я первый раз вижу чтобы никоим образом был не обработан низ но поскольку сейчас модны всякие дырки и т.д. и т.п. можно ничему не удивляться Уж если дырявые джинсы и кстати вот я заказала дырявую куртку поскольку у меня такого цвета где-то ну близкий к этому колорит мне очень нравится гамма цветов таких пастельных и в то же время она такая о, драненькая. Вот, посмотрите. Уверена, она мне подойдет по размеру и будет свободно, как я и хотела, чтобы она на мне сидела свободно. Видите, вот эта курточка. Сзади тоже дырки. На рукавах дырочки. Вот, я не носила потертые вещи до сей поры. Но поскольку она подойдет, видите, она даже вот с этой рубашкой как-то так по колориту. Но это не факт, что надо носить все прямо в одинаково пастельной гамме и одинаково. Сюда подойдет также светло-зеленый цвет фисташки. Надо будет об этом подумать. Ну, юбка такая у меня есть. Она, правда, гофрированная, но с прозрачными вещами такие джинсовые курточки будут очень даже актуальны шифоновая юбка флиссированная ну и есть юбка цвета хаки тоже отпад ну, нравится мне этот цвет, такой запыленный пыльный розовый цвет я довольна довольна качеством стопроцентный хлопок чувствуется, что это ну и стоит она не самое дешево размер м м как то есть ну наш 48 50 самый раз О, <с> забыла что я заказывала еще вот такой вот а, ободок на голову вы знаете очень актуальная штука вот когда весной в прохладную погоду как-то хочется поуютнее чтобы это место было закрыто лоб а шапку одевать вроде как с шапкой получается жарко. Вот. А в ободочке будет очень даже, кстати. Не знаю, тут. А, нет, это все правильно, все правильно. Это открывашка. Открываем ободочек. Милая, милая такая штучка, но, казалось бы, чего тут такого сложного? Две тряпочки переплетенные, а посмотрите, как это здорово. Не буду сейчас примерять, хотя, почему бы и нет. Ой, пролезла. Думала, не пролезла. Нет, пролезла. И видите, вот так, вот. Как раз, как я люблю... Как я люблю ну можно будет посмотреть как это все потом носить посмотрим посмотрим соответственно прическа выпустить челочку или наоборот все убрать и будет самое актуальное на весну да ну что тут казалось бы такого ну почему нет российского производителя ну, китайцы помогают. Вот. И, и, и тот самый сексуальный халат, как я его называю. Но там он назывался платьем. Но судя по дешевизне, вот, я не рассчитываю, что это будет какое-то супер качество или какой-то хлопок. Пусть это будет синтетика, трикотаж. Но главное, чтобы оно а. так почему-то мне казалось что оно должно быть более более более что тут должна быть растежка тут растежки нет здесь у нас просто вот такой вот запах папа папа ну я покупала его носить дома вот так вот вышла раз такая, вся такая красная вся такая сексуальная а перед кем дома быть сексуальной ну в конце концов меня должны видеть красивый и нарядный даже дома а для дома самый такой вот хороший материал ну что ж я довольна приобретениями, довольно качеством покупок, довольно тем, как быстро мне эта посылка пришла, вот и пойду сейчас с удовольствием все это дело примерять. А пока всем пока. Если вам понравилось это видео, или вы хотите что-то заказывать тоже с этого сайта, я вам его рекомендую, шейн.ком. Ссылочка будет внизу. Я ничего с этого не имею, поэтому только все для вашего удобства. Пользуйтесь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Диана. Всем пока.